Возможно, вам не знакомо имя этого художника, но вам однозначно должны быть знакомы его картины. Его называют живой легендой в мире искусства и мастером воображения за уникальную способность завладевать сердцем и эмоциями зрителя. Его работы могут быть дикими и ошеломляющими, точно так же, как сентиментальными и чувственными. Он в искусстве уже более 40 лет и все еще не утратил способности удивлять. Итак, перед вами Джим Уоррен. В своих работах Джим Уоррен, как правило, делает особый акцент на гармонию сосуществования человека и природы. Причем акцент этот настолько сильный, что чувствуется даже сквозь мониторы компьютеров. Художник любит смешивать реальное с нереальным вводя зрителя в легкое замешательство сценами, содержащими что-то такое, чего не может быть в настоящей жизни. И хотя Джим утверждает, что его любимым художественным редактором является матушка природа, тем не менее он оставляет за собой право создавать в своих картинах собственное фантастическое окружение. Техника этого художника – сюрреалиста – представляет собой обыкновенную масляную живопись. Никаких аэрографов, как думают некоторые люди, и уж, конечно, никаких компьютеров. Художник называет себя мастером-самоучкой. Вся его подготовка состоит из базовых уроков по живописи в школе, нескольких занятий в колледже и большого внимания к творчеству художников, чьи работы выставлены в музеях. Джим Уоррен сформулировал собственную философию искусства, и звучит она так. К черту правила, рисуй то, что тебе нравится. Джим Уоррен родился в 1949 году в Лон-Бич, в Калифорнии. Он утверждает, что начал рисовать в два года, а уже в семь твердо знал, что будет художником. Как бы там ни было, но этот человек добился своей цели. В числе его клиентов числятся мировые знаменитости и процветающие бизнесмены. Работы художника украшают обложки музыкальных альбомов и многочисленных книг, билборды и афишек фильмам. Приятного вам погружения в мир сюрреализма Джима Уоррена. Mm.